Уважаемый Валерий, благодарим вас за поддержку нашего проекта «Мы строим школу». Уверены, что ваши усилия и ваш вклад в развитие культуры России не останутся без следа. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, и пусть все наши самые заветные мечты обязательно сбудутся. С глубоким уважением коллектив детской музыкальной школы номер 7 имени Сергея Васильевича Рахманинова.